Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир и сегодня мы поговорим о курсах валюты, именно доллары, рубли, а также криптовалют на сегодняшний день. Со вчерашнего дня, с позавчерашнего вернее, с 10 апреля начался обвал рубля, неизвестно каким будет постцепь Цепочка этих событий э, видим, что курс постоянно прет вверх, потом может в какой-то момент обвалиться. И для всех участников э, крипто-сообществ э, непонятно, как приобретать, э, по какой цене продавать э, криптовалюту. Ну и давайте э, Перейдем к тому, чтобы все это простым языком э, объяснить и сориентировать вас э, в этой ситуации. Для этого я записываю это видео. Например, э, ну не то, что, например, а сегодня большинство людей э, пользуются переводами. Например, вот э, мне нужно перевести с Красноярска в Москву да, денежный перевод. Раз доллар растет, значит мне лучше переводить в долларах. Чтобы человек, покупающий криптовалюту или продающий криптовалюту, не потерял а, свои деньги. Не потерял на разнице курсов, на росте курса. А, был в плюсе. И это было выгодно обеим сторонам. Так вот, на сегодняшний день продажа а, на Unistream, то есть это денежные переводы в любую страну видим курсы в разных странах и по России переводы тоже в Unistream можно делать по 66 рублей соответственно когда человек хочет у меня купить призм и обращается ко мне с... вот видите покупали люди призм и обращается ко мне с вопросом Володя Почем ты мне продашь призм, я захожу на UniStream и продаю человеку по этой стоимости. То есть по 66 рублей, а покупаю по 62 рубля. Это с сегодняшнего дня официально будет именно этот сайт являться источником. Почему? Ну потому что он в физическом мире работает. То есть физические переводы. Но ну, вот представьте вы. Приносите мне монеты, допустим, золотые призм монеты. Да, вот мы с вами встречаемся, либо мы в разных регионах живем, и вы мне отправляете монеты там, к службой доставки. Золотые, то есть как материальную ценность. Я их получаю. Я вам перевожу деньги, используя систему Unistream. И перевожу в долларах. Потому что один призм равен одному доллару. То есть. Как условная единица. Соответственно, раз доллар растет, мне нужно каждый день отслеживать курс. И отправлять вам правильное количество э, рублей, либо долларов. То есть я могу прям отправлять в долларах. Что я рекомендую делать каждому. То есть вы можете в долларах отправлять, можете отправлять в рублях. Покупать по 62, продавать по 66. Заходя на вот этот сайт unistream.ru. Вот unistream.ru, транссерфер, специаль, Offers Это будет самый точный прогноз. Если вы перейдете на сайт Центрального банка, то вы увидите, что Центральный банк продает по 64 рубля сегодня. Но на Центральном банке вы не купите доллары, вы не переведете со своего Центрального банка, грубо говоря, с Москвы, мне в Центральный банк Красноярска. Вы будете пользоваться другими банками. У других банков там тоже э, курс валют скочит. Самый удобный для пользования это Юнистрим переводы. То есть можно переводить просто сразу в долларах, придя с паспортом и отправив мне деньги. Но для удобства пользования, как формула, я принимаю и в рублях, но по вот этому курсу. То есть, если сегодня, 12 апреля, вы захотите мне подать, продать призмы, я продам, куплю их по 62 у вас, а продам по 66. То есть, те, кто хочет купить призмы, я их продам по 66. И по-другому не может быть. То есть, мы не можем нести убытки э, э, в том смысле, что если мы будем... Действовать в убыток для себя То мы не сможем ни открыть офисы Ни заниматься продвижением Не будет у нас средств к этому То есть мы пока еще До момента пока призм не будет Криптовалютой, платежным средством Во всем мире пользоваться всеми людьми То есть до того момента Ребята, вернее, вот давайте вот сейчас обнулимся, да, и, и я выражу свою мысль, чтобы она была корректна и правильна. То есть до того момента, пока на каждом углу, на рынке, в магазине товары вам не будут продавать за призм, мы должны, обязаны там, ну не можем мы не пользоваться вот этой ростовщической системой, которая нам навязана. Мы временно... Пользуемся вот этой ростовщической банковской системой. Приходится нам временно ей пользоваться и руководствоваться их правилами. Но когда наступит момент в ближайшие несколько лет, когда вы сможете автомобиль, квартиру, продукты, одежду покупать за призм у предпринимателей, которые тоже признают эту концепцию, тоже признают эту идеологию и тоже пользуются призм. Тогда нам не нужно будет привязка к этому курсу. Она сама по себе отвалится, эта привязка. Потому что вы будете рассчитываться за призм. И у вас будут принимать в призм. И нам не нужно будет обмениваться вот так вот с вами фиатными деньгами. То есть до момента, пока призм охватит всех предпринимателей, все предприятия и э, людей, частных лиц, мы руководствуемся вот этим принципом, то есть правилами этой системы старой. Я продаю, покупаю призмы у вас по 62, продаю по 66. Если завтра соотношение изменится 13 апреля, 14 апреля, я захожу на этот сайт и руководствуюсь вот этими цифрами. Все. На этом. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео станет вам полезным. И людей из других стран тоже, обращая внимание, вы можете просто делать переводы через Юнистрим. Украина, Беларусь, Казахстан, Финляндия, Эстония, там, то есть просто берете и делаете переводы и покупаете и продаете монеты. Все, всем успехов, до скорых встреч, всех благ.